Всем привет! Сегодня выходной, пока муж дежурит на кухне, обзор на самодельный штраборез буду делать я. Будет интересно! Погнали! Итак, для изготовления штрабореза были использованы ручка от рубанка, доска длина 35 см 50 на 150, рейка 35 см 50 на 50 и черные саморезы. Прибиваем рейку к доске, фиксируя нужным оступ. В данном случае составило 8 см. Наличие рейки позволит при движении штрабореза отступать всегда на одинаковое расстояние от края. Теперь вкручиваем саморезы вдоль движения штрабореза. Тут все просто. Чем больше вы крутите саморезов, тем больше усилий нужно будет приложить. В идеале, конечно, можно прикрутить три самореза и штраборез будет скользить как по маслу. нам нужно сделать не просто прорезь в блоке, а именно штрабу, в котором будем укладывать арматуру. Поэтому мы закручиваем по одному саморезу и проводим так до тех пор, пока не получим желаемый результат. При закручивании мы должны контролировать, какой у нас будет штраба, то есть ее глубину и ширину. С первого раза может не получиться. Самодельный штроборез лучше всего делать из желтых саморезов. Это была наша полезная самоделка. Пользуйтесь на здоровье. С вами была Надежда. Если вам понравился выпуск, пишите об этом в комментарии, и я для вас могу озвучить что-нибудь еще. Пока-пока!